Здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Пусть Бог благословит всех вас! Пусть наш Господь, Дух Святой, Дух нашего Спасителя Иисуса, придет и откроет понимание всех вас, чтобы вы все могли исполнять все то, чему научились в своей церкви, в своей христианской деноминации. Тогда я размышлял о том, что почему много людей, множество религиозных, которые упали, разочарованы. Почему столько людей начинают очень хорошо в вере. И со временем они устают, они падают, разочаровываются, и их огонь тухнет, и они полностью теряются, потерянные, туда-сюда прыгают, ищут каких-то новостей, чтобы каким-то образом... Восстановить свою первую любовь, которую они когда-то имели, или просто восстановить тот огонь веры. Но одновременно с этим, когда я размышлял об этих вещах, о том, почему так много упавших внутри, церквей, и я про нашу церковь тоже говорю, я не говорю только про других, было бы хорошо, если бы у нас в нашей церкви, видимой, не было таких проблем, но я знаю, что они есть. И почему есть? Какая причина? Почему люди начинают хорошо и потом падают, и в том числе Служители, пасторы, епископы, помощники пасторов. И вот это слово апостола Петра, который в своем первом послании, вторая глава, это тот апостол, тот Петр, который был в порядке. Он имел вот эту активную веру, когда... Он готов был на все, и Иисус однажды сказав ему, «Я пойду в Иерусалим, и там меня схватят, там меня осудят, там меня убьют, но я исполню». Петр возразил, «Нет, Господи, не будет этого, не делай!» Он хотел спасти свою собственную жизнь, но он не хотел умирать. Вместе с Иисусом или в тюрьму попасть. И Иисус ответил ему моментально, сказав, отойди от меня, сатана, отойди от меня. Это не значит, что Петр был одержимым дьяволом, но Петр попал под влияние сатаны, это без сомнения. Это понятно. Когда Петр имел этот опыт, опыт замечательный, который действительно сильный, но через это ты учишься использовать свою веру или иметь веру рациональную, мудрую. Тогда давайте посмотрим, подумаем. Я размышлял этот текст, 1 Петра, 2 глава, с первого стиха написано, Апостол Петр советует следующее. Итак, он говорит братьям, говорит людям веры. Это послание к церкви. Итак, отложив всякую злобу. Смотрите, как, как это страшно. Это злоба. Злоба человека, который смотрит на другого со злой. Это, например, мужчины на женщин или женщины на мужчин так со злобой смотрят. Или с желанием, наоборот, с пухотью. Даже взгляд уже приравнивается к греху. Понимаете? Это похоть уже, желание. А представьте, злоба. Другая какая-то. Какое-то какое духовное зло. Эти мысли. Или вот это состояние, которое отравляет сердце. Сердце, оно уже обманчиво само по себе. Уже оно страшное. Представьте себе еще эти мысли негативные, соединяясь с этим обманчивым сердцем, уже это, к сожалению, страшно. Тогда Петр советует, отложив всякую злобу и всякое коварство, коварство, которое в сердцах, оно лживо, оно обманчиво, отложив, Всякую, не одну или некоторую, всякую злобу. То есть смотрите добрыми глазами на людей, с хорошими глазами, смотрите на позитивные в людях, на добрые. Потому что у всех нас есть слабости, и также есть сильные качества. Давайте на сильные смотрите, а не на слабые вещи. Все люди, все. Это всего лишь глиняный сосуд. Это истина. Тогда каким образом имеют такие слабости, ограничения человеческие? Кто может сказать, а я никогда не согрешаю? Иисус сказал, кто не имеет греха, пусть первый бросит камень. Только он мог бросить, но он простил. Тогда, друзья, посмотрите. Эти маленькие слова, но они огромное значение имеют для поддержки разумной и мудрой веры. Они показывают, что мы должны убегать и избегать. Как Бог говорит в Его Слове о Иове. Он был до, не, непорочный, богобоязненный и удалялся от зла, убегал от зла. То же самое здесь. Отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие. А это лицемерие. Дьявол любит это. Злоба, коварство, обман, лицемерие. И зависть. Зависть тоже. Вы знаете, все это испорченное, все это дьявольское. Не только это, отложите всякое злословие, всякие жалобы. Знаете, вот это вот, вот это постоянное нытье, вот это постоянное. Жалобы, я ненавижу все эти вещи, ненавижу, могу сказать, постоянное нытье, постоянные жалобы. Вы даже не представляете, насколько это насколько это противоречит моей мудрости. А оставьте всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Все эти жалобы, все эти постоянные прочитания. Хорошо. Это то, что происходит. Поэтому много людей, они такие слабые. Они хорошо начинают в верить, но в итоге они падают и без церквей остаются. Сами по себе христиане. Вы знаете, я смотрю, насколько это даже иногда смешно. Это печально, но смешно, потому что мы видим люди в злобе, в обмане, в зависти. Это те люди, которые, могу сказать, никогда, никогда не имели Духа Святого, не получили Духа Святого. Хотя есть те, кто когда ты имел Духа Святого, но упал, потому что хотел упасть, не желал простить, отверг прощение. Есть те, кто упали после даже получения Духа Святого, и даже имея вот этот опыт властей, опыт власти небесной. Но я говорю, в целом Сейчас какой смысл человеку молиться, просить Господь ответь, но при этом иметь злобу, пытаться там, знаете, в церквях рыдать и петь, но при этом внутри иметь вот эту вот обиду, быть одновременно в церкви, молиться, читать Библию, быть религиозным. Это я называю религиозная вера, она такая. Люди тверды якобы в вере, но у них внутри обида, злоба, коварство, лицеверие и жалоба постоянные. Тогда это бесполезно, друзья. Бесполезно. Человек даже внутри церкви, имея этот багаж, он идет в ад. Никак без этого. Потому что показывает, что ничего общего с Богом не имеет. И у него нет вот этого управления Духа Святого над собой. У него нет Царства Божьего. Он должен искать, должен стараться быть послушным цар, Царю и Господу, Господу Иисусу Христу. Иначе такой человек пройдет ваты и там вечно будет. Тогда добавляем, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Вот как интересно, возлюбите вот это вот. чистое, словесное молоко. Что это словесное молоко? Это что-то рациональное, словесное молоко. Это мудрая вера, которая думает, которая анализирует, которая размышляет. А, нет, я не пойду этим путем, потому что это противоречит моей мудрости, это противоречит моему пониманию И тогда. Написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него, от этого чистого молока, от этой чистой веры, возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили как благ Господь. Мои друзья, вы те, кто слушаете меня сейчас, говорите так, «А, я учился, я знаю, у меня образование». Даже если нет образования, из-за того мира, в котором мы находимся, мы живем в мире, огромное количество информации. У тебя есть много хорошей и плохой информации. Все мы имеем хорошую и плохую информацию. Но я хочу сказать, что все мы имеем информацию, зла или добра. Тогда давайте быть мудрыми и оставим вот эту злую или плохую информацию в стороне и будем Пользоваться хорошим, хорошим от Евангелия Господа Иисуса Христа. Вы можете видеть, что это так прекрасно, что апостол Павел также, который на проблеме духом, говорил следующее. Вера от слышания. Ослышание от Слова Божьего. Тогда, сейчас, сегодня, во всех церквях наших... Мы всегда открыты с понедельника по понедельник. Целый день кто-то в церкви есть. Целый год с января до января, чтобы встречать нуждающихся людей. Тогда идите в церковь, чтобы слышать Слово Божье, искать Слово. Погружаться в это море Духа Святого, которое есть Слово Божие. И вы... Будете сильным, вы будете обновленным, наполненным и укрепленным, укрепленным, могу сказать так, твердым. Потому что когда вы слушаете Слово Божие, когда вы, могу сказать, внимательно принимаете у вас радость этой. Радость от того, что душа ваша, она получает восполнение, потому что в душе страдания, боль, сомнения. Душа плачет, она кричит от боли. Вы придете слышать Слово Божье, и твоя душа насытится, будет в покое. Потому что Слово Божье приносит Божий Дух в нашу жизнь. Приносят веру, которая приходит от Духа Святого. Слово Божие дает мир, который имеет Дух Святой, радость Духа Святого. Делайте это, мои друзья. И тогда вы научитесь слышать Слово Божие. Вы поймете, что необходимо делать, чтобы иметь качественную жизнь, которую Иисус обещал. Ищите прежде Царство Божие. И правда его. А все остальное приложится. Хорошо? Тогда я буду с радостью служить вам. Здесь, в храме у нас. И не только я, но и все наши пасторы, епископы. Для того, чтобы поддержать вас. Пусть Бог благословит вас. До завтра. До встречи, друзья. Всего доброго.